Вас, друзья, попробуем сегодня рассмотреть прогноз для деток, которые родились или родятся в январе 2023 года, ну, также основные особенности их характера. Я думаю, что будущим родителям это будет интересно. Ну, два важных периода в январе на которые стоит обратить внимание это период полнолуния и новолуния. Обычно детки, рожденные после полнолуния, в период старенькой Луны, они становятся более мудрыми, знаете, рождаются такие старички, которые уже имеют накопленный эмоциональный опыт и у них очень хорошая интуиция. Они очень хорошо чувствуют, как важно строить эмоциональные связи со своим окружением. Детки, которые родились на новую луну, они, как правило, имеют очень небольшой опыт эмоциональный, они наивны, они очень многому учатся в этой жизни, в данном воплощении, и им много нужно узнать на собственном опыте. Далее, начало месяца очень интересное. Первое, второе, третье, это практически люди будущие, люди будущие миллионеры, поскольку здесь есть указание на то, что человек, человеку будут легко идти финансы и он будет очень легко расположен к тому, чтобы приумножать все материальное. Также еще интересен этот период тем, что до 18 числа две очень важные планеты, лично они будут находиться в ретроградном движении. Это Марс до 12 числа и Меркурий до 18. -го. Ретроградный Марс до 12 числа, рожденных до 12, делает более сосредоточенными на получаемой информации, на ту информацию, которую они выдают. Они будут более склонны к научным э, видам деятельности, это может быть как и область психологии, так и любая, ну, например, математическая деятельность, будут склонны к науке. Сюда же относится и Меркурий ретроградный, который отвечает за мышление. Он тоже будет очень точным. И учитывая, что он будет находиться в знаке зодиака Казирог, то мышление будет консервативным, точным и рациональным. Вообще все детки, которые родились, родятся в январе, эти детки будут иметь Меркурий в земном знаке, а значит мышление у всех будет точное, рациональное. Это в основном будут будущие руководители с различными математическими способностями и логическим мышлением. Особенно интересны те, которые родились в период 14-15 до 22 января. Здесь идет от Меркурия к узлам очень точный аспект, который говорит о том, что многое в их жизни будет подчинено различным кармичным событиям, связанным с собственным мышлением, с умением делать правильные решения благодаря собственному уму и собственным выводам не полагаясь ни на кого более, то есть быть более рациональными, важно. Еще одна интересная особенность ретроградного Меркурия – это необходимость вникать в суть какого-то одного предмета. Это погружение мыслей в себя, в свои собственные размышления. Такому ребенку будет легче осваивать по одному предмету в день, чем несколько предметов в день одновременно будет знания поступать медленно он их будет запоминать медленно но зато они будут очень точными очень глубокими и он будет иметь очень, очень хорошие способности будет умный ребенок конечно энергетически здесь больше знаете, как-то ситуация подходит для мальчиков но и девочки могут быть такими также важный период обратите внимание с 3 числа Венера которая отвечает за чувства за тех людей которых мы стараемся себя окружать у нас переходит в знак зодиака водолей пробудет в нем до 26 января когда у ребенка Венера в отель, он любит все необычное, он очень дружелюбен, он окружает себя людьми, с которыми они имеют какие-то общие интересы. Он очень легкий на подъем, он очень любит дружить и быть где-то в центре внимания. Когда же Венера перейдет с 27 января в рыбы, то рожденные с таким положением они будут более чувственны, будут склонны к жертвенной любви. Они будут очень ранимы и, конечно, Конечно, с такими детками нужно быть крайне, крайне осторожными, внимательными и дипломатичными. Те, которые родились в районе 3, 4, 5, 7, 9 января будут крайне умны, крайне изобретательны. Те, которые 12, 13, они будут иметь очень тонкое понимание окружения, окружающего мира. У них будет очень хорошо развита интуиция и понимание, как правильно строить связи, взаимосвязи со своим окружением. Рожденные 17, 18, 19 января будут склонны подчинять к себе окружающих. Это очень сильные лидерские качества будущим руководителям. Также очень благоприятный период рожденных с 20, 24 25 26 здесь будет солнце находиться в секстиле к юпитеру эти детки будут открыты окружающим очень дружелюбны и я думаю они будут во многом везунчики еще один нюанс они будут склонны к эгоцентризму для них важно чтобы их хвалили чтобы замечали их успеху и они очень будут любить сладенькое и вкусненькое также те которые родились в конце месяца 29, 30, 31 января будут иметь очень сильные хорошо проявленные мужские качества и будут уметь добиваться хорошо поставленных целей в плане удачи наиболее удачные будут те, которые разделить 2, 3, 4, 5 наиболее харизматичны для противоположного пола те, которые 7, 8, 9, 10 очень очень сказать так сладостный привлекательный для противоположного пола будут те которые родились 11 12 13 те которые 14 15 16 для этих деток очень важно быть Переборчивыми или избирательными, избирательными в своих личных эмоциональных симпатиях. Наиболее серьезными, практичными и постоянными в личных отношениях будут те, которые родились 21, 22 и 23 января. Рожденных после 8 числа Лит, точка искушения, будет попадать в лев, а это значит, будет постоянная необходимость бороться с такими качествами, как повышенное эго, гордыня, власть, склонность к тщеславию, давление на своего партнера и разрушительный эгоизм. Те, которые до 8 числа, там лилит еще остается в знаке зодиака. Рак, а это все, что связано с домом, с семьей, с родиной, и здесь важно быть патриотом своей страны, в которой ты родился, беречь свою семью и быть к ней максимально внимательным. Ну что ж, желаю вам счастливых деток, здоровых, счастливых, и до встречи в следующих прогнозах. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, кому интересно, оставляйте ваши лайки, комментируйте.